Всем добрый день Погода в Москве ну, Я даже не знаю, как объяснить Начался просто ураган Вот видите, там оторвало Что-то оторвалось вот из здания упало Дети так жутко орут Что просто уже от их криков Становится страшно Не из-за погоды Такую погоду называют Ведьминой погодой Или ведьминой стихией Если помните, у Пушкина, да? Ведьмуль домового ли хоронят, ведьмуль замуж выдают. Вообще буря, э, дождь, гром, ураган и прочее – это ведьмина погода, ведьмина стихия. Эти моменты очень хорошо ритуалить. И я вам сейчас скажу один заговор, который мы читали во время сильного дождя, грома, или вот такого урагана, ветра, в общем любую такую непогоду. И сильнее всего в этот момент оно действует. Вообще сильнее всего такие чистки прочие проводимые в такие моменты. Они очень сильно срабатывают. Почему? Потому что скапливается энергия. Вот это энергетическое мощное поле. Собиралась выйти, но немножко подожду. Для вызова человека... Для того, чтобы человек не отказал в просьбе. Это не приворот, это ненадолго хватит. Но в тот момент, когда вам нужно, чтобы было как вы хотите, чтобы человек вас слушался, любой мужчина, женщина или кто угодно. Это древний славянский заговор, это не мой заговор. Я стараюсь свои заговоры в основном конечно, я практикую, беру это безусловно, потому что это тоже работа, это старинные древние вещи, но я стараюсь вам показать свои ритуалы остальное вы, если захотите, найдете в другом месте и так, вот то, что я сейчас вам скажу, этот заговор мы читали еще в школьные годы не зная, правда, что это вообще, это Нужно читать практикам. Но, ну, видимо, в то время нам это все уже позволялось и не наказывались. Читала я и моя подруга. Звали ее Галя. Она долго потом не могла выйти замуж. Потом, наконец-то, вышла. Все эти книги передала мне свои. Старые записи есть. Там есть вызов стихии, вызов дождя и прочие э, увлекались этим, она, ее сестра и очень долго не могли устроить личную жизнь, почему я говорю что этого делать нельзя и когда их мать наконец-то <coughs> спрятала от них карты а книги они передали мне то их жизнь изменилась, она вышла замуж родила ребенка в общем все у нее хорошо, очень красивая девчонка так вот вот этот заговор, когда мы хотим, чтобы было, как мы хотим. Чтобы учительница, в общем, нас полюбила в этот день не спросила. Либо чтобы мальчик на нас посмотрел, как мы хотим. Либо дома, чтобы сделали, как мы хотим. Можно читать даже на близкого человека, чтобы он выполнил твое желание. Не обязательно дождаться непогоды. Можно это читать, в принципе, любое время. Но желательно, если вы просто будете читать, это значит «в сумерки» когда уже темно, да, темнеть начинает, а в непогоду оно действует сильнее. Ну, можно на банкира читать, на адвоката, на судью, кого хотите. Шел поп до церкви, катится колесо, играется, под ноги попу кидается, запалы полы его, его хватается. Так бы кидался до меня такой-то, бросался, Вокруг меня кружился, как поп, на ми... как, как поп на икону, Он бы на меня молился. Черти, братья, помогите, Такого-то покорите. Еще раз скажу. Отвлекает меня ветер жуткий, Вообще в лицо бьет. Шел поп до церкви, Катится колесо, играется, Под ноги попу кидается, За полы его хватается, Так бы и кидался до меня, Такой-то, Вокруг меня кружился. На меня, как тот поп, на икону молился. Черти, братья, помогите. Такого-то покорите. Ну, После этого дела человек, который должен вам позвонить, позвонит. Человек, который должен прийти купить у вас какую-то вещь, купит. И прочее. Это в некотором отношении уникальная вещь, потому что она помогает в разных... Ситуация. Вы знаете, иногда можно дарить не только свое, иногда можно дарить и старинные, древние, малоизвестные заговоры, которые люди ну, просто так не найдут везде и всюду. Если найдут, не в правильном представлении, не в правильном значит, предъявлении. Да? Еще раз говорю, что это заговор древнерусский, это не мой. Но он очень хорошо работает. В разных ситуациях, если вы хотите, чтобы человек вас послушал, чтобы он вам не отказал, помог, позвонил, относился к вам хорошо, хватает ненадолго, нужно повторять. Читаем либо во время вот таких, не, такой непогоды, либо в сумерки. Прибарщивать не надо. Всем удачи.